Информация о воспалении желудка особенно нужна родителям школьников, поскольку наиболее распространенные причины гастрита ⁇ это неправильное питание и инфекции. Мы расскажем о самых распространенных симптомах и о способах лечения и профилактики гастрита. Чаще всего гастрит диагностируют у детей в период активного роста, в младшем школьном возрасте и у подростков 12-16 лет. Но случается, что гастритом болеют также малыши от 2-6 лет. Поэтому родителям важно знать, какие симптомы свидетельствуют о начале этого заболевания. 90% всех хронических гастритов вызывает бактерия Helicobacter pylori. До 60-70% бактерий Helicobacter pylori удается ликвидировать за недельный курс антибиотиков. Гастрит занимает четвертое место по распространенности заболеваний маленьких детей. Это заболевание может возникнуть довольно рано. Поэтому важно диагностировать его еще на стадии появления. Существует несколько разновидностей болезни, и практически все они связаны с воспалением слизистой оболочки желудка. Если ребенок жалуется на боль, дискомфорт в области желудка или изжогу, и плохой аппетит – это верные признаки, что необходимо пройти обследование у педиатра. Кроме того, симптомы у детей не всегда проявляются все вместе или обладают ярко выраженным характером. Например, неприятный запах изо рта или тошнота – это тоже признаки гастрита. То же самое касается запора, вздутия живота или диареи. Лечение гастрита. У детей включает комплекс мероприятий и зависит от фида недуга. С острой формой использует промывание желудка, прием сорбентов, ферментных препаратов, спазмолитических средств. Ни одно лечение желудка не обходится без диеты. Но ее должен назначить врач. Грамотное лечение нормализует моторику желудка и кишечника, выводит болезнетворные бактерии из организма и повысит общий иммунитет. Чтобы предотвратить заболевания желудочно-кишечного тракта, родителям следует прививать детям здоровый образ жизни и определенные пищевые привычки. Выбирайте активные развлечения, умеренные физические нагрузки способствуют работе желудочно-кишечного тракта. Важно не есть на ночь. В три года малыш уже может не есть за 1-2 часа до сна. Готовьте ему на ужин что-то питательное, например, кашу. Если у крохи обнаружили хеликобактер pylori, пройти обследование желательно всем членам семьи. Бактерия передается со слюной, при поцелуях, пользование общими столовыми приборами. Скорее всего, членам семьи придется пройти лечение, чтобы не допустить повторного заболевания малыша. Чтобы не навредить здоровью ребенка, при покупке лекарств обязательно руководствуйтесь рецептом врача. Надеюсь, видео было вам полезным. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.